С этого житья осталось. Четвертый уже на 15. Извините за съемку, что вот так у нас все. На каждой яме такая штука.